Что что он а Если он потун, я... значит, оно не снимает а... Оп, и тут, как тут. Привет, мои 80 вкусных подписчиков! Спасибо, что подписались. А, а те, кто еще не подписался, у вас есть такая возможность при просмотре моего канала. Вы можете нажать подписаться. После, перед, неважно. Подписывайтесь. Будем снимать вкусные видео. А сегодня я хочу приготовить. По настоящему мужское блюдо это будет мясо это будет мясо в самом наверное простом исполнении этого рецепта но будет очень вкусным мы взяли по весу тут у нас кило шестьсот шеи свиной я ее уже помыл обязательно кстати мясо мойте неважно на рынке на магазине берете там там маленьких магазинах супермаркетах всегда мойки мясо. и теперь важный момент его нужно подсушить полотенец бумажных к сожалению не оказалось как оказалось поэтому я буду использовать салфетки хорошие Но мне его сейчас важно избавить от влаги сверху максимально насколько возможно Одно мы убираем личное, Если что-то попадается на него. Тоже бывает такое Зачем я это делаю? Мы его сейчас будем обваливать в соли Потому что такой кусок очень сложно посолить И угадать сколько ему надо соли А на самом деле Все просто Мы его сейчас сделаем максимально сухим И мы просто обваливаем в соли И вся соль которая прилипнет К этому куску мяса это будет соль именно этого мяса. И мясо не будет пересоленным. Это будет как раз э, то необходимое количество для оптимального вкуса. Если э, мы э, будем обваливать в соли более влажный кусок, то соли прилипнет больше. И есть риск, что все-таки мясо может э, получиться пересоленным. Поэтому я вот еще чуть-чуть вот у нас салфетка я сейчас да и все таки надо использовать бумажное полотенце в следующий раз обязательно они будут так теперь мы будем его обваливать соли на первый взгляд покажется много соли. Все будьте здоровы, животные. Обваливаем. Не бойтесь. Это на первый взгляд кажется, что мясо в соли будет пересолено. Нет, оно не будет пересолено. Если вы попробуете сами это блюдо сделать, вы в этом убедитесь. Так, мы его чуть-чуть подсолили. Сейчас я быстро спал на руки. Так, теперь берем острый нож. В этот, здесь тоже очень важно острый нож. Мы сейчас быстро сделаем надрезы. В шахматном порядке. Чуть-чуть его понадрезаем. Сколько можно. Чтобы, чтобы внешне после... Приготовление оно бы выглядело гораздо аппетитнее. Ну и прожарится таким образом лучше. Можно даже, если мясо позволяет, внешний вид, можно со всех сторон так. Понадрезать. Запомните, главное, чтобы был очень устроенный, как в моем случае. Все, теперь этот кусок э, мы сейчас отправим на разогретую сковородку. Нам необходимо будет дать ему корочку. Э, будем жарить по принципу стейка на большой, на большой раскаленной сковородке, по мере появления корочки. А далее отправим его в духовку. Ребят, пока сковородка греется, э, хочу вам э, немножко по ингредиентам быстро пробежаться. Мясо э, рецепт не сложный, Мы его ничем не шпигуем, как можно там чесноком, там его нашпиговать морковкой. То есть это тоже вкусно, но это сложнее. Это мой вариант самый простой сейчас. Э, я взял э, просто посолил мясо, видели, порезал. Э, взял, размельчил специи. Специи не крупно, я добавил, взял всего лишь две специи, это черный перец горошком и кориандр. Я его перемолол в крупную фракцию, оставил и добавил чуть-чуть подсолнечного масла. Подсолнечное масло я добавил для того, чтобы когда мы будем специи наносить на мясо, вы увидите в, это, в этот процесс, чтобы масло, масло в данном случае срабатывает как проводник, он передает вкусы перца и кориандра сам, непосредственно мясо. И пока наше мясо будет готовиться в духовке в течение часа, перец и кориандр максимально напитают мясо за это время. Также я еще буду использовать веточки, вот такие красивые веточки. Розмарина я взял свежего и мне еще понадобится... Три больших головки чеснока в моем случае. Вообще здесь, чеснок, здесь можно использовать и 4, и 2. Ну, то есть тут все зависит от размера и от формы посуды, которую вы используете. Зачем мне чеснок, вы это все тоже увидите впоследствии. Так, сейчас у меня сковородка нагрелась. Я мясо отправляю, вот она уже журчит, все. Я мясо отправляю на сковородку. Ребят, мясо наше готово. Я снял уже фартук, он не нужен, потому что одевал, когда жарил, надо было жарить мясо в брызги, чтобы защитить себя. Так, сейчас мы быстренько подготовим нашу форму. Вот, Я беру наши три чеснока. Мы сейчас сразу же возьмем, закроем фольгой нашу форму. И только сколько нам надо, подзакрывать закрывать мясо сверху, так форма наша есть, чеснок грубо берем, я его даже не мыл, его не надо мыть, пополам разрезаем, вот таким образом у нас получается, делаем подушку под мясо, все-таки чеснок с мясом дружит. И так как мы мясо само не фаршировали, в данном случае э, чеснок отдаст свои вкусы мясу в процессе запекания. Вот таким образом сейчас, чтобы не мешало. Так, розмарин наш есть. Ну и непосредственно само мясо. Сейчас мы аккуратненько его вот так вот возьмем ножом его поддвинем цвет у нас тот что надо красивый получается так. и теперь наши специи как я и говорил Берем и прям сверху насыпаем вот так, насыпаем, они подсолнечным маслом были залиты, напомню, что в данном случае подсолнечное масло сработает как проводник между специями и мясом. Так. Все, у нас этот процесс закончен. Мы завернули наше мясо. Максимально, чтобы у нас парник нигде не выходил. Нам не надо туда будет заглядывать, нам не надо будет его проверять, надрезать, готово ли оно. Нет. Завернули вплот на фольгу. 200 градусов духовка, ровно час. Через час достаем и посмотрим, что у нас получилось. Ну что, ребят, мясо у нас запеклось. Прошел ровно час. Мы его уже достали из духовки. и Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Я думаю, будет офигенная штука. На вид, по крайней мере, так точно. А вот как на вкус. Сейчас посмотрим. Офигенно, да? Ой, это наверное слово офигенно наверное запикнуть. Запикать надо, я не знаю. Ну, в общем, оно реально прикольное получилось такое, как я хотел. Сейчас его переложу на досточку. Ой, мясо заходит как ножик. Готово. Сто процентов готово. И теперь будем резать. Будем резать. Я сейчас вот прям вот даже вот, вот, вот, вот, с этой стороны. Так. Наверное надо. Это, в принципе можно и просто ножом. Я вот этим ножом придержу, А вот этим разрежу. Прям вот вдоль пополам. Вот так вот посмотрю что у нас получилось. Грубо. Ну, с мясом нежно не стоит Вы посмотрите оп и сонечка тут как тут ну посмотрите какой сок мясо готово его можно есть сейчас ну правда если его начать есть сейчас пока оно горячее то от него ничего не останется просто можно съесть кусочек сейчас, почему бы и нет попробовать. Так вот грубо, по-мужски, с ножа прям. Вкус магический, знаете почему? Потому что если кушать такое мясо, можно закрывать глаза и загадывать желание. И пусть они у вас сбываются. Готовьте вкусно. Подавайте красиво. Приятного всем аппетита. Всем пока. И да, и не забывайте подписываться на канал. И колокольчик. Есть колокольчик. Если не хотите пропустить новые выпуски. Нажимайте колокольчик. Все. Всем пока.